14 августа участникам международной олимпиады IOI о провели увлекательную экскурсию по столице Республики Татарстан. Гости увидели такие достопримечательности, как Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, башню Суэмбеке, театр куклы Акиет, национальный комплекс туган -Авалым. Помимо этого, ребятам рассказали познавательную историю о национальном герое Мусе Джалиле. На протяжении всей прогулки иностранные гости восхищались красотой нашего города и его архитектурными сооружениями. Казань – красивый город, и люди здесь очень дружелюбные. Мы Зашли на веб-сайт IOI и многое узнали о Казани и Казанском федеральном университете. Мы заинтересованы учиться в данном учебном заведении. Главная цель на соревновании – получить медаль, потому что на Олимпиаде я показал хорошие результаты и тем самым имея высокий рейтинг. Мы надеемся на лучшее. На экскурсии участники Олимпиады смогли в полной мере познакомиться с татарской культурой, ведь на протяжении мероприятия гостям был организован ужин из национальных блюд и праздничный концерт с татарскими песнями и танцами. Регина Фухрудинова, Роман Самарин, Универньюз.